Дело в том, что э, мы благодарим э, Анатолия Журина из газеты «Труд», который нам подсказал, кто нам может сделать новые заставки в программе. И сказал, это карикатурист, всем известный Виталий Песков. Вот он и все и сделал. Но ну, вот смотрите, вот Виталий, ну как бы на самый конец, чтобы все э, э, значит, знали, какая опасность их поджидает, вот, Смотрите, вот он нам сделал сегодня такой подарок. Смотрите. Сейчас сделаем. Сейчас прямо сделаем. Так, все, все рассмотрели. Виталий, вот он, Песковский. Виталий, спасибо. Это, это подарок Виталия. Будьте добры, Виталий, пройдите, пожалуйста, Виталий. Нет, на самом деле, Виталий — это обалденный совершенно человек. Вот, э, я хочу просто перед микрофоном пожать ему руку. Дело все в том, что Виталий Песков – это вот тот человек, который э, нарисовал нам вот эти заставки. И, э, единственное, только скажу, что когда э, мне... Э, Золотого Остапа в Питере меня также же э, сердце, сердце э, И сейчас Что в Афере а редко Вот сейчас так 120 миллионов пульс Больше я ничего не могу сказать